Одноклубники, всем привет! Небольшой обзор будет на то, что мы можем изготовить вам кит-комплект под ваш двигатель. Вот, например, наш одноклубник Михаил из города Ханты-Мансийска заказал у нас кит-комплект. Двигатель у него уже есть, а все остальное попросил нам изготовить. То есть это стандартный, стандартная комплектация. Капот откидывается вперед. А под капотом мы видим, это двухопорная трансмиссия уже настроена. А ремень вариатора, разумеется, в комплекте. Вся проводка необходимая для подключения. То есть мы все выводим. Также в коробке у него вариатор находится, подмоторные основания, ну и различные комплектующие на будущее для обслуживания буксировщика. Что я хочу этим сказать? Если у вас есть двигатель, либо старый мотобуксировщик, и вы желаете его обновить, то мы вам в этом помочь сможем. Для этого у нас есть все необходимые комплектующие. Также можно изначально сделать комплект с какими-то доп. опциями, по типу там ручек с подогревом, более мощную фару поставить вместо штатной, чековарийной остановки. То есть это мы все вам сможем скомплектовать. Если у вас желание обновить свой букс, но при этом у вас двигатель в хорошем, в рабочем состоянии, и вы в нем уверены, можно приобрести такой кит комплект у нас. За всеми подробностями прошу обращаться в нашу группу ВКонтакте «Мотобуксировщики Железная Собака Букс Клаб». И мы ответим на все интересующие вас вопросы. Всем спасибо за просмотр. Пока!